Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи гости моего канала. С вами канал, я, серий кролик. Ну вот наконец-то у нас первый снег в этом году выпал и выпадает, можно сказать. Ну, земля у нас не замерзла, так что его <coughs> грязь. Так, самое главное, что сегодня произошло, привез я с носом Дереку 13 листов шифра, как я и говорил, у По 3 рубля, это очень дешево Переложил я здесь полностью свой навес, ну или помещение будущее, 3 листа шифра. Сейчас покажу, как что получилось, а потом пойдем в сарай Чик. Что у нас там нового? Ну вот, друзья, конечно же, шифер не новый, бы ушный. Ну, мы же тут не ищем, блин, супер-пупер строительство. Главное, чтобы было ровно, главное, чтобы ничего не затекало. Главное, чтобы ветер нам это все не подорвал. Вот наш огородик, там дрова. Ну, а сейчас пойдем в Крочатник. Ну вот, друзья, находимся мы практически уже в накрытой крышей навеса, то есть полностью сделали мы крышу, потому что той стороне у нас не хватало листов, да и здесь у нас не хватало здесь я сделал напуск 30 сантиметров, думаю это будет достаточно также у нас с этой клетки сегодня приезжали покупатели из города Кличево, салют вам купили у нас, сколько у нас купили они здесь, 5, 5. кроликов mm -hmm. и там 2-7 кроликов купили, здесь я продавал, покажи Юлька по 10 рублей, так что сильно уже так не ругать у нас. Они еще сидят с крочатами. Здесь было 4. Мамками. Да, ой, с мамками. Здесь было 4 они забрали. И одного отсюда, пятого. Угу. Ну и с тех клеток тоже забрали двух крольчих. Сюда мы посадили 5. 5, столбик мешает, не будет. А, вот отсюда взяли они одного. Ага. Из этого выводка одного забрали. И из этого выводка они никого не брали. Кролики в данной клетке сидели уже сутки Какашек никаких нет Порезов тоже никаких нет Ой. что Люди говорят, что там будут порезы опыть. Ну, пока ничего Юлька, повернись с этой стороны Здесь мы убрали уже Клетку. половину клетки Сейчас вторую эту вынесем Освободим помещение И будем делать дорожку И здесь две канавки копать Для того, чтобы куда -то скидывать Органические удобрения от наших ушасток Пока клетку сюда ставить не будем, потому что здесь будем что утеплять и зашивать. Как только здесь немножко мы сделаем, мы готовую клетку поставим сюда. Правда, один нюанс. Сейчас вам покажу, друзья, как я вот не знаю, получится у не получится нормальную сетку купить. Но если что, лежала вчера ночью, как Шенштейн придумал такую ерунду. Закрепить снизу на вот такие длинные рейки каждую ячейку. То есть, чтобы получилось вот так у нас. Здесь скрепить снизу на саморезы. Здесь в конце будет у нас петелька завеса. И, во-первых, мы уже не будем царапать все руки. И будет открываться индивидуально каждая, как можно сказать, дверь. Для того чтобы, потому что сетка стабильная. Ну, надеюсь, все-таки куплю более адекватную, если попаду в город Бобрус. По поводу, друзья, всей этой коровизны, да, некрасивой стеклетки, деревянных поверхностей, бла-бла-бла-бла. Э, Мне люди, в предыдущем ролике, очень много лестных комментариев по этому поводу написали, что не, э, не изобретай велосипед, когда он все изобретен. Конечно, хорошо купить новый велосипед, когда у тебя есть бабосы. А когда ты копейку считаешь, чтобы от месяца до месяца прожить, и чтобы жинка здесь шла в магазин и не боялись, что закончится деньги, прямо на кассе, да? при этом ты хочешь что-то построить себе, поверьте, приходится что-то экономить. На жинке здесь мы не экономим, но ну, а на кроликах сэкономим. И еще раз, людей, которые начинали свое какое-то личное дело, единицы начинали с большим капиталом. Обычно начинается это все... Из малых вложений, но с большим количеством труда. Да, это может не так красиво, как хотелось бы. Но, друзья, только за счет своего труда, желания, можно достичь чего-то каких-то там, каких-то или что-то. Дальше, по поводу этого поения и ниппельных паилок, что вы здесь мне писали в комментариях под предыдущим видео. Это помещение должно быть теплое. Для этого утеплителя здесь уже пятерка. И еще буду ложить сюда пятерку дополнительно зашивать usb потолок также пенопластом полностью залаживать полностью запенивать и usb подшивать эту стенку которую вы видите та же то есть все помещение должно быть принять, как инкубатор да, как вот использовать в термосах пенопласт полностью залаживается полностью запенивается и потом еще пятерку утеплителя как получится друзья не знаю потому что э, советчиков огромное количество профессионалов еще больше а кто так делал единицы да я понимаю что там могут залезть мыши там погрызть там или еще что-нибудь друзья но ну, у меня еще раз не такие большие деньги чтобы это все приобрести так дальше пошли покажу что нам сегодня подогнали бесплатно есть такой канал сергей любаша Ну, канал то каналом тяжелая дверь Завес уже есть. Будем ставить поперечку, выразаться и вставлять сюда дверь, как мы и планировали. Только ручку надо поменять. здоровому коню зубы не глядят. Это раз. Второе. Или же мне покупать отдавать 100 рублей сюда, или же ставить эту. Я считаю, что у меня пока нет денег, чтобы покупать и ставить сюда. Поэтому будем использовать мы эту клетку. Ой, все, о, две. Серега, Лебаша, вам спасибо. Так, помощники моя, смотри, тут не вымозишься, а то, блин, тут грязь такая. Дальше, ну за сегодня полностью перекрыла крышу, угу. убрал частично эту клетку, угу. ну и все. Видео сейчас мы вам запишем, а проделаем на работе, покажем, а сами поедем на работу, друзья. Всем пока, счастливо. Если что-то кому-то непонятно, пишите. Если у других также по поводу бабосан. Смотрите, как я выхожу из этой ситуации. Не ругайтесь. Всем счастья, здоровья и было получше. Всем пока, друзья.